Приветствую, друзья! У нас изготовлена новая партия шапок глисона с нержавеющей перекладиной, с резиновым тросом в комплекте, для того, чтобы очень мягко тянуть шейный отдел, и это было безопасно. Нержавеющая перекладина позволяет держать руками и контролировать процесс растяжки. Это гораздо удобнее, чем просто шапка у вас на резинке. Вот, плюс э, это позволяет еще делать ряд новых упражнений, которые будут прилагаться вместе с шапкой Также это, видите, рюкзачная ткань, очень фактурная, приятная на ощупь вот, И красиво отливает на солнышке так что, друзья, предлагаю дарить нужные и полезные вещи на праздники И самим быть всегда здоровыми